Давай поможем мужику? Я ночь с небес, нам, а... Мужик, помогай Нормально помогли а ты... Привет, этот стример не показывает хуй так, что расходимся А кто остался в конце, вас ждет подборка самых крутых розовых трусиков? Возможно, только я ничего не умею Ань, давай. Нет. Давай, ты мой гид. <смех> ч змеешься, блядь? Как ты сюда залез? Сука, <смех> ты ч <чё> угараешь? <смех> как ты сюда залез, говори? Погнали, поговайся со спайком там надо. Э, блядь! Погоди, как ты туда залез? <смех> <смех> а, да! Нам стремлю, это да, особенно. Ой, бляха, я тоже не смотрю а ты, ты что не хочешь <мер variasindruck> <Linkedia> а ну да взрыв я про них уже забыл тут еще и какой-то хаток какая-то нахуй я бы скидбалист 300 уровня сань <breathing> Упал! Упал! Ты, маю тигра легендарный сундук, ладно. Самолет летает, короче. Поздно заметил, что с пола вкуснее, да, сэндвич? Я что-то слышал, разбивание ног, по-моему. ни не было такого. Блять. Еще раз. Все нормально. Я деньги нашел. Бля, я тоже... Пиздец мой, получается, в нахуй, охура. Смотри, боба горит. А я не хуярю с одного удара, поэтому пока. Блять, блять, блять, блять, ты Мама, балкон. За помоги, пожалуйста. А, пока. Пыть, а ты их так много! Ламиный, салам. Блять, никуда полез. Че ты здесь светишь, блять? Ты не в таркове. заебал. А че no. ты хочешь? Вот твой и твой шоколад. открыл, закрыл. <laughs> Он такой, вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. <laughs> Что это мы это? Слушай. я не хочу смотреть. Если я не succeed, they'll have to come up with something else. Почему Саня баканул на тряпку, блядь? Типа, совершенно. Совершенно, а, блядь. А, а давай это, хату тут делаем. Хату делать. А, как, блядь, не бью. О, а, блядь. Сука, пинают? О, блядь. Ты чё меня пинаешь, Агамбом, Блять, Я тебя запинаю сам, Упал, блядь. Получи. Ляуп. Nope. Э, Тихуя. А ч он исчезло? И <связь> что <связь> <такое>? <связь> А ч <чё, связь> в смысле, блядь? Тут недалеко. Нормально, дойдем. Пусть я с этой хуйней даже прыгать не могу. Дбсай. Да <связь> блядь, че из... Чей... Блядь, блядь, она встает! <связь> Балоном уебал. <связь> <связь> Бурапан! <связь> А теперь обещанные трусики. Вот типа соблазнительные. А вот эти типа нарисованные. В этих вы чувствуете себя по-звездному, такого типа трусики для настоящих мужчин.